Вау, убийственный костюм, чувак. Вау. Э, спасибо. Я получу его в одном из тех грибных домов. Вот крутяк! Я что здесь своего приятеля-пандопера. Если ты хай. эээм. Хочешь ефаться? Оу, не-не, я не фури. Ха-ха. Да, конечно. Как будто бы ты не носишь эту вещь, чтобы выполнять невообразимые, интимные штучки. Это круто, мужик, я все понял. Я ношу его, чтобы я мог летать. Не отрицай свою фурсону, брат. Внутри тебя живет сексуальный енот. Выпусти его. У меня нет фурсоны. Боже мой. Я тоже был когда-то, как ты. Пытался подавить себе сексуальную волк-лисицу. Вай Во, еще и в моей душе. Выпусти его, чтобы почувствовать себя свободным. Послушай, Гумба! это имя умерло для меня. Я Снежный Хвост Арктического Воксволя. Извини меня, Снежный Хвост. Но я не в Фури, и я не хочу его Так ты используешь его для большей усердности? Да, именно. Э, не в том смысле. <смех> <смех> <смех> Здорово, Снежный Хвост. Это я, Панхапер, сексуальный чувак, лягушка и Луиджи. О мой Марио! Я не, я могу это все объяснить. Ах, пожалуйста, не говори маме. Ха-ха, у нас должно быть идти. Перевел и озвучил, как всегда, ломтик. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте про существование лайков и пилите годноту.